Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Если ООО не ведет деятельность, это не означает, что нет никаких обязанностей перед государством. Сегодня расскажу, как обстоят дела с отчетностью и платежами в период временного бездействия организации. В отличие от ИП, ООО при отсутствии деятельности налоги и сборы в бюджет не перечисляют. Но только если выполняются три условия. Первое. У организации нет сотрудников или все они отправлены в административные отпуска без содержания. Второе. Директор-учредитель не выплачивает себе зарплату. И третье. У компании отсутствует недвижимость, транспорт и земля. Если такие активы есть, платить налоги с них нужно вне зависимости от ведения деятельности. От сдачи налоговой отчетности неведущие деятельность компании не освобождаются. Отправлять налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и отчеты по работникам нужно в любом случае. Что именно сдавать, зависит от системы налогообложения. Сейчас все подробно расскажу. О, на общей системе налогообложения нужно ежеквартально сдавать нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль. Нулевые декларации по НДС заполняют титульный лист и раздел 1. Декларацию по НДС сдают строго в электронном виде до 25 числа месяца, следующего за истекшен квартал. В нулевой декларации по налогу на прибыль порядок заполнения зависит от принятой системы платежей. Если организация переходила на перечисление авансов по фактической ежемесячной прибыли, заполняет титульный лист подраздел 1.1 и лист 02. В остальных случаях титульный лист подраздел 1.1, лист 02 и приложение 1.2 к нему. Декларация по налогу на прибыль сдается до 28 числа месяца следующего за истекшим кварталом. Если в отчетном периоде не было движений по расчетному счету и кассе и отсутствовала налогооблагаемая база, то вместо декларации по НДС и налогу на прибыль можно сдать единую упрощенную налоговую декларацию до 20 числа месяца следующего за истекшим кварталом. Организации на упрощенной системе налогообложения должны сдавать нулевую декларацию по ОСН. Срок до 31 марта следующего года. На ОСН доходы заполняют титульный лист разделы 1.1 и 2.1.1. На УСН доходы минус расходы заполняют титульный лист разделы 1.2 и 2.2. Кроме декларации нужно заполнить, распечатать и прошить нулевую книгу учета доходов и расходов. Сдавать налоговую инспекцию ее не нужно. С 2020 года для некоторых статистических отчетов даже при отсутствии деятельности придется сдавать нулевые формы. Какие именно статистические отчеты нужно сдать вашей компании и в какие сроки, можно узнать на сайте Росстата по ИНН. Любая организация считается работодателем, потому что у нее, как минимум, есть директор. Даже если это единственный учредитель без трудового договора. Поэтому отчеты, обязательные для работодателей, нужно сдавать и при отсутствии деятельности. В нулевом расчете по страховым взносам по форме РСВ заполняют титульный лист, раздел 1, без приложений и раздел 3 с данными на работников. РСВ сдают до 30 числа месяца следующего за кварталом. В нулевой форме 4 ФСС заполняют титульный лист и оставляют пустыми таблицы 1, 2 и 5. И не забудьте указать вашу ставку взноса по травматизму. Отчет сдают в бумажном виде до 20 числа месяца следующего за кварталом и в электронном до 25 числа. Нулевой формы отчета с СЗВМ нет. В отчет всегда включают данные на всех сотрудников, с которыми есть действующие трудовые договоры, даже если сотрудники по каким-либо причинам сейчас не работают. СЗВМ сдают до 15 числа следующего за отчетный месяц. Форму СЗВ-стаж также сдают на всех оформленных сотрудников. Отчитаться нужно до 1 марта следующего года. Если в ООН нет ни одного оформленного сотрудника, а есть только единственный учредитель без трудового договора и без выплат, отчеты СЗВМ и СЗВ-стаж на него все равно нужно сдавать. Даже при отсутствии деятельности ООО обязана сдавать бухгалтерскую отчетность. Для малых и средних компаний это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Баланс по определению не может быть нулевым, так как в нем содержатся данные об имеющихся активах и источниках их формирования. Даже у только что созданных ООО будут заполнены разделы с указанием уставного капитала и дебиторской задолженности учредителя. А вот отчет о финансовых результатах при отсутствии деятельности сдается пустым. Срок сдачи бухгалтерской отчетности – до 31 марта следующего года. За непредставление или представление с опозданием нулевых деклараций РСВ и 4ФСС предусмотрен штраф 1 рублей. Через 20 дней после истечения срока сдачи отчета налоговая имеет право заблокировать расчетный счет налогоплательщика. Должностное лицо ООО может быть привлечено к административной ответственности по статье 155 КА. Сумма штрафа от 300 до 500 рублей. Просрочка или не сдача в пенсионный фонд грозит штрафом в 500 рублей за каждого сотрудника, которого не указали в отчете. Штраф за несданную вовремя бухгалтерскую отчетность 200 рублей за каждую форму. Если вам пришлось приостановить деятельность ООО, то сейчас явно важнее сосредоточиться на бизнесе, а не вникать в бухгалтерские тонкости. Даже нулевую отчетность лучше доверить профессионалам. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет со сдачей нулевой отчетности, а когда дела снова пойдут в гору, возьмет на себя ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчет зарплаты и сдачу полноценных отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.